Доброе утро, хорошего дня всем. Решил записать видео, как я начинаю свой день, какие продукты употребляю. Вот есть у нас такой продукт Zen Pro, Вы можете видеть Zen Pro. Это протеиновый коктейль, сочетание сывороточных белков и эксклюзивного ингредиента TrueHeal. Вот. Этот продукт Помог мне э, сбросить вес, объемы. Вот, смотрите, так вот он выглядит. Zen Pro. Классный продукт. Называется «Шоколадная мечта». Вот, э, набираю в шейкер 250-300 мл воды простой, обычный. Э, кто любит, может с молоком. Высыпаем шейкер, вместо завтрака вот. и взбалтываем аккуратно. Я раньше важил 100 килограмм буквально за два месяца применение zen Pro и других продуктов системы zen для коррекции веса обмена веществ за два месяца 11 килограмм сбросил а за полгода 17 килограмм важил 100 килограмм сейчас 83 еще несколько килограмм придется сбросить вот такой получился коктейль. Кроме того, у нас есть еще один продукт. Называется Mind. Классный продукт, который улучшает память. Это новый продукт компании. Я его открываю. И тоже в коктейль сюда. Выливаю в пакетик, вот. аккуратно сбалтываем. И такой пробуем микс. Продукты для похудения, продукты для памяти. С утра то, что надо, вместо завтрака. Зачем портить свое здоровье? Да? Многие люди всю жизнь ходят на работу, занимаются каким-то бизнесом, тратят свое драгоценное здоровье в процессе зарабатывания денег а в нашем бизнесе в компании Жанес Global, компания заботится о нашем здоровье мы получаем здоровье и зарабатываем деньги при этом компания заботится о нас с молодым вкус бомба вообще шикарные просто мне очень нравится. Кроме того, есть у компании очень много других продуктов. Я пользуюсь всей линейкой продукции. Но запишу в следующих видео. Кроме того, хочу сказать, что на этих продуктах компании можно и из дома через интернет вести бизнес. Мне позволяет эта возможность Вести бизнес из дома через интернет. Компания доставку продукции делает на дом. Так что, если у вас есть лишний вес, вы хотите сбросить, либо у вас проблемы с памятью или еще что-то, обращайтесь, дам информацию, купите, будете чувствовать себя намного лучше. Ну и дальше буду наслаждаться классным коктейлем. Вам желаю удачи, хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока.